Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео на обзоре проект называется iBNB. Довольно -таки интересную технологию эти ребята применили. Очень хорошая защита от китов, то есть не будет слива курсов. Защита заключается в том, что если кит собирается одной транзакции сразу все слить, то там у него больше 10% будут идти комиссии. То есть сами по себе комиссии 10% получаются и если огромной суммой, то это будет сверх чем 10 будет вычитаться от общей суммы продажи. Так что на самом деле это серьезно выглядит и довольно-таки будет хорошо держать курс. Поэтому если кто-то и будет что то продавать, то это будет мелкими порциями по немногом и цена должна допустим закупился он там по 100 монет по курсу допустим там по доллару, образно говорю по доллару, то ему придется продавать хотя бы Наверное, по 2, чтобы выйти на 1,7. Это если какой-то кит, там, я не знаю. А возможно, даже и по 1,6 он получит прибыль. Ну, ладно, тем не менее, это у нас, как здесь пишут, первый динамик DeFi, который, как они говорят, регулируют свои налоговые ставки. В принципе, децентрализированный финансы ⁇ это нормальная тема. Это очень популярно, и если правильно все это настроено, то хорошо все у нас работает. Монеты торгуются на PancakeSwap. А монет у нас очень много. То есть там на один BNB можно их там 13 миллиардов купить. Есть белая бумага, есть у нас Telegram, есть Twitter, Discord. Не знаю, мне кажется, Discord не особо будет актуален. По механике, кстати, вот то, о чем я и говорил. По механике, если инвестор продает за одну транзакцию и все тогда будет налог взиматься сверх 10 больше чем 10 процентов за эту транзакцию и опять же эти 10 процентов которые у нас делятся идут у нас одна получается сотая сжигается а 9,9 процентов у нас идут обратно в полу ликвидности соответственно монета так зациклена, что никто не сможет за раз моментально слить все свои монеты и опустить курс, скажем так, в самый низ и быстренько слинять с проекта. Такого здесь не будет и люди здесь заинтересованы держать свои токены. Потому что, если чтобы выйти на хорошую прибыль, надо, во-первых, правильно им потом продавать определенными порциями, определенными транзакциями, ловить курс. Это раз. Ну и, конечно же, по курсу, чтобы его поймать, надо, чтобы он дал хорошие иксы. А я думаю, у нас люди такие, что не захотят заработать 10% и сразу же выйти оттуда. Потому что, чтобы заработать эти же 10%, надо, чтобы цена взлетела хотя бы на 20-30%, на плюс комиссии, плюс то, что этот поджигается. Блин, короче, очень много заморочек. И здесь, так понимаю, здесь должно все работать в долгосрок чтобы во избежание больших комиссий и тогда уже существенно почувствовать прибыль, хотя бы там какие-нибудь иксы, а не проценты. А, так, что у нас здесь? Маркетинг-кошелек у нас 4,5% себе держит нормально, то есть у них будут бабки, чтобы они могли а, делать пиар, делать рекламу. Ну, соответственно, я думаю, что из этих денег будут себе немного брать наличные расходы, в принципе, как по мне, это нормально. По дорожной карте, что мы имеем? Запуск проекта, контракты у нас, все проверено, все завершено. То есть, второй квартал мы уже пропускаем, потому что у нас его уже нет. Это понятно, что у них там разработка, там веб-сайт, айдап, интеграция идет. Здесь функционал полностью все завершено. Сейчас у них идет стадия, переход в стадию маркетинга. Сейчас они хотят CoinMarketCap и CoinGecko. Заявки уже поданы. То есть в ближайшее время, после того, как они подали заявки, они получат одобрение. Одобрение получится по-любому. Очень много холдеров. Это раз. Во-вторых, объемы за сутки ну, неплохие, как бы ну и не супер большие. Но, тем не менее, CoinGecko будет первое, второе будет Маркет-кап это сто процентов и после того как они попадут на эти две платформы цена взлетит раз и цена взлетит второй раз конкретно потому что это хороший шаг для проекта и опять же придут новые инвестора плюс маркетинг это все в совокупности думаю даст хорошие иксы для проекта а, ну то опять же здесь маркетинг редизайн и Будет заниматься над платформой версия V2. По команде технические директора, финансовые директора. То есть э, у них команда нормальная, ребята сами проинвестировали свой проект, запустили его и, в принципе, работают. Здесь у нас все, идем далее. Белая бумага. Здесь показано, как идет от инвестора, потом это все, с каждой транзакции, потом пул ликвидности, наградный пул. Кстати, можно будет брать, клейм, там нажимать еще на сайте фишечку, когда кошелек подключен, какую-то мелочь себе в кошелек получать. Дисклеймер есть, что там, ну, как обычно, это типа отказ от ответственности по аудитам можно скачать прочитать аудит пройден все хорошо и соответствует контракту который на сайте который прописан в аудите график у них довольно таки нормальный как по мне нет сверх каких-то там падений сливов с тем как они систему построили кто-то видите пытался выйти да видимо где-то здесь вот он купил Цена взлетела, продал, но тем не менее кто-то с проекта пытался выйти. Вот как пока тут один выходил, и вы видите, ни одной транзакции нет одного столба, такого вниз, типа и все, и конец. Кто-то сливал, сливал, сливал. Ну а правильные люди с умом взяли на этом моменте и закупились. И соответственно график опять пошел вверх. Я думаю, такая цена, как от которой сейчас, это еще выгодная позиция, по которой можно приобрести данные токены. После того, как приобрели токен, допустим, листинги CoinGeka, CoinMarketCap еще раз же. И цена должна у нас пойти довольно-таки неплохо вверх. слаб, как я говорил, на один BNB можно здесь заиметь. У нас получается сколько это? У нас получается ой, 135 миллиардов. На один BNB купить, ну и пусть лежит и, соответственно, следить за новостями, обновлениями по проекту. Сейчас на главный толчок это когда они попадут на эти платформы. После этого будет хороший всплеск. Что ребят есть твиттер Проект новенький, как вы видите, свежий. Пока всего лишь 800 человек в твиттере имеется. Ну, Телеграм посерьезнее. В Телеграме тут уже за 4000 перевалило, поэтому Пацаны молодцы, развиваются, двигаются. В общем, что, ребята, пишем комментарии, как обычно ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все, поэтому всем удачи, всем профита, всем пока.